чистом листе напишу для тебя стихи свои. Между строчек читать, там везде для тебя любовь. Гитару возьму и сыграю на ней Стихи твои, и где проигрыш там, Я сыграю тебе Yeah.